Я больше не могу там сидеть. Дим! А можно сегодня моя подруга у нас переночует? Да, конечно. Эх, Я так рад, что твоя подруга осталась у нас ночевать. Дим! А? Это не моя подруга. Ой, а, ну так подружитесь? Перепутал подружки-то. Петрушку перепутал. На. Отдыхали, просто в карусели были, сам понимаешь, что карин. Че ты делаешь? А... Подружку не ту убирает с дома обратно играем а. в убийцу, в убийцу и жертву. Ух ты, короче, очень круто провели время, потому что не забываем отпуск, реально. Просто вот. Дима, ну ты долго будешь в ванную... Правда, похож очень на аквамена очень похож. А? И как маленький играется в Ванне. Карин, ты чего? Да Дима, не может забыть, что я его машину разбила. Зрица. Я знаешь, что делать. Надевай. Дима, смотри сюда. Я не разбивал твою машину. Смотри, козявка. По-моему, ты слишком много памяти стерла. Да нет, он всегда так делает. Ну и правильно. Где ты был? На работе. Почему в шапке? Ну да просто в шапке. Шапку снял. Шапку снял, я сказала. Деньги в шапке, оказывается. Свобода. Канин, ты же не платишь, что я со своей бывшей общаюсь? Нет. Привет. Здорово. В че, простыли? И все болеют вирусом. Ну, смешно. Да? Я кошка прикрою. У -у -у. Он виноват. Дима, у меня для тебя подарок. А Ободок-зверек. Отгадай, какой? Котик? Не -а. Зайка? Нет. Дим, а можно я с бывшим пойду погуляю? Ну да, вы же дружите. Да? Олень. Олень это. Какая же она, мне классная. Какой же ты олень. О! Карин, хочешь я научу тебя гладить? Нет! Yeah. Карин, хочешь я научу тебя готовить? Прикольно, вообще здорово. <реклама> ну и давай, уходи, проваливай, еще мы это пожалеем. Я в магазин. А, ну а -а -а. Run. Беги, цыган, беги. Карчик потерял. Кто не упадет и не, отж не начнет отжиматься? И повелись даже девочки, даже все три. Batorga. Batorga! Да, mm -hmm. Ну да. Я скорпион. А я рыба. Мы идеально подходим друг к другу. Um -hmm. Я овен. А я телец. Styussia> Мы иде... такие, такие красивые все модели. Ух, просто загляденье. Мы подходим друг к другу. Я стерва. А я дубаёк. Мы идеально подходим друг к другу. Едучка, хорошая девочка. И мужики тают просто от мимишности. Это мои мальчики. И мимишку делают пальчиком. Во. Ну когда уже наши животные приедут? А? и вбегают животные. Блин, так здорово делают вверх ногами. Тот, кто выигрывает, её двоим проигравшим поджёл. Ты готов получить подсрачный? Мой лоупи хочет поджёт получить? Ай, Подсрачный. А почему тут гонки-то вообще? Это смех. Место, Муха. Давай. кто? Карина. На 15 милишек. На семь милишек. Быстрее. На семь милишек. ты ее в первый тогда ударил, мою. Ответь её, Карине ответь. На! На, ему даже не больно! Не снять штанов не будет сегодня. А парень маленький оказался. Поднимает. Давайте, снимаем. Звери дома. Даже самим смешно стало. Чудо, вытворяет самим смешно. Может мы пойдем с тобой в спальню? Ну давай. Спокойно, спокойно. Я соседка сверху. У меня там потолок. Потолок. Пол. Пол. пол. Я как ебанулась сюда вниз. Я больше могу там сидеть? Я ссать хочу. Неудобно получилось перед женой. Любовница Карина, здорово Сейчас 14 февраля, потом мой день рождения Потом 8 марта, ты подарок мне купил? Не купил Вот мой маленький подарок тебе Как Лешка, только Темненький только, темненький Хочу маленький, я хочу большой подарок Маленький, ну, мы Самое главное, чтобы снятием штанов Это все не закончилось Внезапно Ребят, я с ним не справляюсь Что мне делать? Просто пузырь! скажи слышишь? Слышь, ты слышь? Слышь? Слышь. Чего? Слышь? Сука. Прикольно. Что это на 14 февраля подарить? Может шарики? Это банально. Может украшения. Дорого. может телефон? А может ты ее Самое то, что надо, бросить. А потом опять вместе. На 15 февраля. Буквально в понедельник в Москву пришла весна, было достаточно тепло и на веселого дня Валентина. Снег пошел. Карин, как тебе погода? Клопушки. Мило до невозможности, просто мило. Клопушки. Зато Карина с мужскими сумками. Давай, сукся. Вот Вот это мужик. Ну вы это ну, ну, ну, иди сюда. Ну, я не хочу. Иди не как порог, поближе. Вы говорите, когда человек боится высоты? Нет, ну я не хочу Мам, ну иди. Сыкуха какая. Высоты боюсь. Фу, сыкуха. Нет, я не... Москва-Сити может, правда, высоко. Опасно. Я высоты боюсь! Здравствуйте. Что будем заказывать? Мне, пожалуйста, можно белое, 25 лет выдержки. А мне розовая молодых сортов. Сладкое. Ваш заказ. Слушай, а можно я у тебя немножко розового отхлебну? Слушайте, это... Да просто поменяться надо. Наменяться просто девчонками. Белого мне оставишь, ладно? А вы понимаете, что вы дегенерята? Вы блогеры, мне брюшечки с вами снимают тебя. Да Найди ненормальную работу. Ты что хочешь? Да я фоточку дочь могу сделать, а я... Профессию осуждает, а сфоткаться хочет. Для ребеночка. Вас очень любят прямо. Вот. Ну пожалуйста, не ну, посоль, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну сам попроси тогда у них. А девушка, а как вас за... Поехали к себе! Ну так быстро? Так быстро, я не люблю. Окей. Поехали. Подожди! Назад. Заебись. Стопочку забыла. Пишем? Пишем? Что ты лыбишься? Пишем? Ну пишем, нет? Пишем. Просто слово пишет. Чё пристало-то? Чё пристало-то просто? <смех> Что ты балзы меня нравляешь? Все пишет. Снято. Слушай, мне так понравился этот мальчик. Хочешь от него подойду и возьму номер для тебя? Давай. Привет. Доброе. Ребята, не хотите к нам с подружкой присесть? Вон она. <смех> да, да, хотим, да. Ну классно, мы вас ждем. Роза вообще просто, сочная. Реально, вообще просто, Ну, что они сказали? У меня для тебя очень плохая новость. Они ненавидят розовый цвет. Собрала. Неправда. Мне так жаль. Светки Соколовой. У тебя сегодня день рождения? Да. Тогда тебе подарок. Так у меня... Подарок кошечка Карина. Что такая же! Придурок это я! Там тут болен хрена! Зачем две-то сразу? Я вижу, блин. Ничего я не делаю. <музык> Мыли посуду и родился хит. Ну, правда, старый уже. Давай, покажи кошечку! Давай покажите гриз. Даже прямо очень и тем пацанам тоже нравится. Да нихрена не умеешь, Давай, держи. Смотри, кошечка. Сигрицца. Академ делает очень смешно, блин, так здорово. Ну, не очень. Смешно, короче. Пацаны, ну как? Просто да? Меня? Да, лучший лучший, лучший мир, комментарий. Просто мир, мир, Блин. Вот самое интересное. Особенно тело интересное. Красавец.